Всем привет, сегодня за меня будет говорить программа Итак, начнем Как вы поняли по названию видео, я собрался запускать конкурс на аккаунты и другие места Условия очень легкие Первое, подписаться на мой канал Второе, подписаться на мою группу Третье, репостнуть данное видео к себе на стенку. четвертое, репостнуть данную запись. Пятое, лайкнуть видео. Шестое, написать под видео участвую. Аккаунты некоторые фуловые, а другие нет, короче похуй. Вы скажете, почему так много условий, а я вам скажу так, потому что я хочу вернуть свой актив на канале. Итоги будут через две недели. Желаю вам удачи и победить. to I wish that you would just put me down. I wish that I could go to sleep. Loving you is tough the always getting to breathe. I wish that you would just put me down. I wish that. Girl, it to breathe. I wish that you would just I wish that I could go see. Tough, that yeah. girl, to wish you would I wish that I could you always to wish just put be done. Thank you.